девочки всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия сейчас буду переустанавливать свою вязальную машину на новое рабочее место и для вас естественно решила списать видео что как зачем в каком порядке здесь нужно какие действия делать то есть это вязальная машина toyota главная фантура то КС-858 и приставка к ней КР-506. Итак, я разворачиваю камеру и показываю в каком порядке, что и как устанавливается. И в первую очередь мы должны установить главную, либо заднюю она еще называется, фантуру. Смотрите, если с вот этой вот главной фантуры основной, идет вот такая вот струбцина, да, и мы к столу крепим вот этими прямыми струбцинами, когда она у нас одна, то сейчас мы должны взять другие крепления. Эти пока откладываем. А новые струбцины, которые идут в комплекте с приставкой, то есть с КР-506, вот эти, которые, вот такой вот буквой ЗЮ, да, мы их прикрепляем, вот к этим петлям, которые у нас к машине здесь закреплены. Итак, вот я открутила. Смотрите, вот так выглядит вот это крепление. Мы подводим вот сюда в петлю его. Поднимаем вверх и фиксируем. Здесь нам нужны силы хорошо это все прикрутить. Возможно, понадобится инструменты. Итак, вот у нас винт мы затянули. То есть, конструкция тут крепко. Вот этот вот механизм, он у нас параллельно вот этой петле находится все ровненько. Дальше можно прикреплять к столу. Но перед тем, как крепить к столу, я бы посоветовала вам проложить здесь какую-то прокладочку, чтобы не испортить стол. Я подставляю вот здесь вот Такие кусочки фетра. Прокладочку такую делаю. Все. Машина стоит ровно. Можно затягивать. Здесь петля вот это должна быть вровень со столом. И смотрите, когда я затягиваю... Она приподнимается. То есть машина у нас вот здесь вот не лежит на столе. Вот такое положение должно быть у машины. Вторую сторону мы закрепляем точно так же. Все, задняя фантура надежно закреплена на столе. И теперь мы можем с вами переходить к установке приставки. Смотрите, для того, чтобы нам с вами не повредить иглы, проверьте, чтобы и на приставке, и на задней фантуре все иглы стояли в положении А, чтобы нигде ничего у нас не было выдвинуто. Дальше, на приставке. Достаем из набора, который идет с приставкой, вот такую ручку. Вставляем ее. У меня она просто уже вставлена. Она легко защелкивается. Тут никаких сложностей нет. Переводим вот этот рычаг в положение P И ручкой устанавливаем здесь положение на цифре 5. Теперь нам понадобятся установочные вот такие болты и вот этот вот ключ. Этот ключ идет в наборе с приставкой вот здесь на главной игольнице есть вот такие тут держатели для нити. Кто не знал, вот сюда можно заводить нить, чтобы она у вас не мешалась, пока вы делаете какие-то манипуляции. Так вот, вот сюда, вот за эти вот петли нужно нам с вами привесить сейчас приставку. Смотрите, на приставке у нас тут есть вот такие вот, что это крючки или держатели. Вот их надо как раз и завести вот сюда с обеих сторон так сейчас мы здесь будем фиксировать болты нужно попасть в отверстие вот этого крючка и уже ключом мы тут подтягиваем все, чтобы плотно зафиксировать вот этот, закрутить болт, да, и зафиксировать приставку. С обратной стороны мы делаем то же самое. И Смотрите, вот этот язычок у нас должен подниматься наверх. То есть машина должна как бы здесь опускаться и подниматься. Поэтому мы регулируем и затягиваем болт в том положении, когда приставка поднята в верхнее положение. Смотрите, с двух сторон у приставки есть вот такие вот лапки. Опускаем их к столу и зажимаем струбцинами из комплекта главной фантуры. Все, вот таким образом мы зафиксировали приставку. Она у нас теперь надежно закреплена и все держится очень хорошо. С обратной стороны проделываем то же самое. Находим здесь такую же лапку, опускаем ее и прикручиваем струбциной к столу. все надежно все красиво теперь устанавливаем нити натяжитель смотрите в наборе с приставкой идет вот такая деталь она вставляется в гнездо где у нас стоял нити натяжитель и уже вот сюда то есть это такой переходничок уже сюда вставляется Сам нити натяжитель. Все, у нас теперь все стоит на месте. Да, я хочу вам показать маленький лайфхак от меня. Наверное, вы уже заметили, да, что у меня на приставке иглы были прикрыты вот такой такой планочкой как ее сделать идете в строительный магазин покупаете уголок вот это вот ширина одной стороны вот эта ширина второй стороны склеивать два уголка ну, вернее не длинные я их разрезала пополам склеивайте вот эти узкие стороны между собой и у вас получается вот такой вот предохранитель вы будете вязать, работать с задней фантурой и не цепляться за иголочки. Иголочки у вас будут прикрыты и защищены на передней фантуре. И теперь можно установить каретку. Для начала мы откручиваем винты, которые держат плечо каретки, достаем сюда двухфантурное плечо, заводим его. Здесь есть такие как бы выступающие части, их надо совместить с отверстиями, чтобы надежно оно все здесь встало на свои места. И теперь добавляем каретку передней фантуры. Так, и вот эта каретка вставляется у нас, смотрите как. Вот тут с двух сторон. На игольнице есть вот такие предохранители металлические. Нам с вами нужно кареткой их просто объехать. То есть вот мы ее вставляем вот в таком положении. Теперь поднимаем рычаги. Все, она у нас на игольнице. Совмещаем верхнюю и нижнюю каретки. И поднимаем переднюю игольницу, чтобы каретки у нас совместились между собой. Все, можно начинать вязать. Итак, я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Теперь вы разобрались и самостоятельно сможете установить обе фантуры на рабочее место. У меня на сегодня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать свои вопросы в комментариях. Всем пока-пока!